Ой, новогодняя эта штучка. Новогодняя же интро сейчас будет. Ты смотри, будешь Вообще. Ой, новогодняя интро, йоу. Блин, классно. Я его еще не видела. Классно. Мэри Крисмас. Ой, елочка там. Типа, блин, прикольно. Стоп, стоп, стоп. <coughs> Мне нравится. А, уже новогодняя тематика. О! Новогодняя тематика! Наконец-то вернулась. Мэри, мэри, крисмас. Крисмас. Стой! Стоп! Так что на сегодня. <смех> вытворяют. <смех> О, теперь <слушайте>, ходы топ <смех> Стой, стоп, стоп. Что <смех> вытворяют? О, новогодний! Шарик! И взрыв новогодний! А, и мелодия новогодная! Новогодная, новогодняя! Ну да, декабрь уже. Кстати, всех поздравляю с наступлением декабря. Осталось всего ничего до Нового года. Забыл немножко. О, и переход. Стоп, стоп! Другой. Не едь в ту сторону. Я Ой, новогодняя Ой, заставка! Массины, вытворяют? Ой, блин! Я серьезно, я забыла уже! Новогодняя! Заставочка! С елочкой сидела! Ой, стоп, стоп! И что вытворяют? О, новогодний шарик. Прикольно. И елочка. По-моему, а же не было, да, елочки? да, не было. Ну, видите, баги есть. Баги есть, уже хорошо. Иначе будет интересно. Лед, <laughs> Стоп, стоп! Не я... Опа! Новогодняя заставочка. Топчик, Марин, Марин, Топчик. Той, стоп, стоп. О. Все, началось зимние весели. О, oh мой, yeah! Merry, merry Christmas, merry Christmas, merry Christmas, мормок, новогодний. Merry Christmas стоп, стоп, кайф. Вот у меня такой инфраструктур, а на кинаму на Вау! Стой! Стоп! Стоп! Что? Не я... Так Ой, ёлочка! Кробы спаряют! Ой, новогодняя мормошечная превьюшка! Прикольно! Сейчас что-то как-то быстро да, пролетелось Так, сокращенный вариант Но он чуть-чуть его доработал А в основном осталась предыдущая Предыдущая Стой, стоп, стоп Не едь я... Вытворяют Маги-чародеи Воу, это что, новогодний интро Господи, я за ним соскучился я За ним соскучился, ребят Мэри Christmas, Мэри, Мэри Christmas. Круто, круто. Новогоднее интро необычное. Я что-то не ожидал его увидеть. Хотя уже да, декабрь. Стой, стоп, стоп. Смотри, <смех> что Ой, какая классная. Там снеговичек. ту <смех> Стой! Стой! Стой! Стой! Нет! интро Мой парень, кстати, мне говорил, что у Мармока новое интро, но Нет! Нет! Нет! интро! Нет! Нет! Нет! Нет! Нет! Нет! Нет! Нет! Нет! Такое ощущение Нет! что. Нет! Мармок недавно его только использовал, а ведь уже прошел целый год с того момента.